Здравствуйте, дорогие друзья. Я Светлана Филатова. Про... Я уменьшаю свою персону в этом экране, делаю ее э, поменьше, потому что сегодня главный герой – это не я. А я буду просто сторонним наблюдателем и буду анализировать то, что мы с вами будем видеть. Итак, первый фрагмент. Так, Ален, я буду в такой позе. Я знаю, что это типа психологи, все говорят, закрыто, не чертают, никак к этому не относится, просто мне всегда так удобно сидеть начало просто очень жизнеутверждающее, вы знаете, как будто она прям готовилась к нашему разбору, а, но а, так поразительно конечно прям как специально для нас подготовилась как бы специально ну как бы даже сказала что я буду в закрытой позе но вы знаете в закрытой позе она в течение всего интервью абсолютно не сидела а садилась в эту закрытую позу только тогда когда касались каких-то вопросов которые ей не нравились и мы эти вопросы с вами как раз вскроем мы разберемся выведем на чистую воду и, ну, поймем, что где она скрывает. А так. Эм... Так, так, так. Ну, дальше, следующий фрагмент. Ну, вы знаете, еще хотелось бы сказать по поводу закрытой позы. Возможно, собеседница Алена, ну, оказалась довольно интересным для нее собеседником. Ну и поэтому, может быть, она не сидела в закрытой позе. Но бывают, кстати, люди, которым очень привычно закрываться и сидеть в таких закрытых позах. Бывают люди которым всегда немножко как бы холодно а просто когда мы ну, анализируем человека изначально базовую линию поведения определяем просто это надо отмечать а, значит а, ксения бородина видимо действительно ей очень комфортно в закрытой позе ну и вообще как показывает жизнь она довольно закрытый человек и как бы она ну она в интервью здесь говорит о многих вещах но там везде про прослеживается такая а, закрытость она никого к себе очень близко не подпускает и старается держать дистанцию а, со своими фанатами но об этом обо всем мы сегодня узнаем а, непосредственно уже по каждому а, пункту да идем дальше следующий а, фрагмент я же первая это начала историю расскажу как ребята присылали очки говорит Ксюх, у нас значит здесь ну одна такая особенность ее базового линия базовой линии поведения она всегда когда хочет показать какая она замечательная когда она собой гордится она поправляет волосы если она гордится собой но ну, там допустим на сто процентов она поправляет одну сторону если она гордится собой ну просто на все 500 процентов ну, но если так вообще возможно можно. ну прям по максимуму ну вот такая вот я красотка красавица и вообще вся вся шикарная самая лучшая, она поправляет а, сначала одну сторону потом другую это я пронаблюдала просто забегая вперед а, так вот давайте еще разочек посмотрим а сколько раз она поправила волосы вот настолько она и гордится собой да и здесь еще присутствует когда но ну, она всегда когда поправляет волосы она еще и поднимает челюсть то есть всегда когда она проговаривает о своих достижениях у нее вот такая линия поведения идет сейчас еще раз верну. я же первая. это начала историю расскажу как ребята присылали очки Говорит, ксюх у нас есть классные очки модные давай мы тебе пришлем а ты их выставишь да не вопрос пожалуйста один раз прислали, второй раз прислали. Дальше я начала отслеживать, хотя я не крутой бизнесмен, я тебе сразу скажу, у меня вот так вот история это не работает, что у меня сразу все начинает превращаться в доллары в голове. И я думала, как это монетизировать поскорее. Но... А Да, еще интересный такой момент. А, значит, волосы она либо поправляет, значит, в данном случае она один раз поправила волосы, подняла челюсть. Но потом пошло откидывание волос, причем, знаете, как вот, вот так, вот просто они сами по себе упали за плечи да а это такой тоже жест она его делает когда это у нее сродни закатыванию рукавов а помните закатывание рукавов это когда человек готов приняться но начать что-то делать да для того чтобы начать что-то делать нужно закатать рукава и начать ну и какое-то дело уже приступать к какому-то делу да и здесь получается что ну вот жест такой как есть в русском языке синонимы да вот жест синоним давайте так его назовем у нее например вот сродни закатыванию рукавов а еще и откидывание волос а, Ну, у кого-то это ну кто-то употребляет еще дополнительные ну, либо другие синонимы да вот самый главный жест идет это закатывание рукавов перед началом какого-то дела. А Кто-то откидывает волосы, вот в данном случае, как наша сегодняшняя героиня. Кто-то закатывает штанины, как мы с вами вчера а, видели. А, ну вот немножечко такой а, жест рукой был, а, немножечко приподнять штанину у одного из героев. Помните, мы вчера разбирали, что было дальше, и там а, был такой момент, я просто помню. А, кто помнит, плюсик поставьте, кто не помнит, минус поставьте. Тогда пересмотрим. Смотрите, да ну вот у нее э, сродни закатыванию рукавов еще и откидывание волос а так что Но, тем не менее в тот момент как-то вот эта чуйка сработала я поняла что на мне делаются деньги я поняла что мне за это очки за типа там 300 долларов а им за это ну, огромное состояние и я прям поняла, что они все чаще стали а можно пуховичок а можно это можно то я сказала, ребят а теперь, как бы, если вы хотите рекламу, причем у нас все это официально, да, мы каждый раз подписываем договора. Ну вот уже пошло, уже пошел бизнес-план, уже пошло такое конкретное дело, да, и уже пошло. Еще раз она откину, откинула волосы. То есть пошла по делу, уже конкретно пошла работать, можно сказать. Мы каждый за каждую такую историю мы отчисляем налоги, то есть, это все официальная история. А, да, совершенно верно. Потирание ладоней это значит, тема очень нравится, мне кажется, так. А, потирание ладоней это активизация. Но здесь не было потирания ладоней. А, я говорила о том, что закатывание рукавов вот об этом жесте я говорила. А, потирание ладоней это чуть-чуть другое. А, здесь у нее, ну, она как человек очень деловой, очень практичный. А, ну, это мы с вами разберем еще дальше. Но вот в случае если она говорит о делах да она откидывает волосы как бы тоже знаете убираешь волосы чтобы они тоже не мешали деятельности какой-то но это часто у таких вот женщин практичных присутствует такой жест и часто кстати это еще признак эпилептоида психотип эпилип... Боже, я уже заговариваюсь. Ну, в общем, психотип эпилептоид, он ну это человек у которого все по порядку который живет вот по правилам да и когда он начинает какое-то дело он старается убрать волосы чтобы они не мешали но ну, это не у всех психотипов ну это наблюдается и вот если вы видите что женщина любит волосы убирать за уши то знаете что она любит чтобы у нее все было по порядку она любит чтобы у нее все вещи лежали на своих местах ну то есть вот все чтобы было в порядке а, ну так, такого хаоса она не приемлет а, у меня вот кто-то продолжал спрашивать по поводу злого лица это я в чате прочитала слово злое лицо и ну, никак не прокомментировала поэтому это не мои слова а, Так, да, добрый вечер добрый вечер я поправляю волосы таким образом но я истирую. А вы смешанный психотерапевт явно потому что эпилептоидные проявления тоже присутствуют у меня то же самое вот я всегда стараюсь убирать волосы несмотря на то что у меня тоже ну как бы не, не, не основной это психотип дальше следующий фрагмент у тебя есть хейтеры такие даже мамочки хейтеры там, их можно назвать Скажи, а вот ты не боишься с ними вступать в какие-то дискуссии? Буквально вчера uh -huh. я, значит, готовилась про... А вот смотрите, вот это вот ее а, жест, которым она нас всех пугала, она, а, ну вот только в тех случаях, когда действительно, а, ну какая-то тема довольно а, напря... ну, напрягающая ее. А, видите, а вот здесь она села и закрылась. Вот как она нам обещала всю дорогу, ну все интервью так сидеть, но на самом деле она ну когда говорит она начинает жестикулировать а вообще невозможно говорить и вот попробуйте сами вот так вот сложить руки и пытаться говорить это ä, просто нереально ä, сделать особенно человеку у которого есть вообще в принципе эмоции но ну, и чем больше этих эмоций тем ä, больше человек будет ä, ну, задействовать свои жесты и чем больше тема будет касаться этого человека тем больше он будет применять же стекуляцию и тем больше он будет включаться в разговор поэтому вот то что она нас напугала закрытой позой в самом начале не знаю для кого она это сказала возможно на всякий случай чтобы мы с вами не стали ее читать но на, на нас это не действует вот видите затронули тему которая ей явно не нравится и она закрылась значит отклонилась откинула волосы то есть она понимает что сейчас ну, закрыт поза это оборонительная позиция но драться она будет но она что-то будет предпринимать потому что откинула волосы она не опустила челюсть понимаете она да, откинулась она вот если бы она при этом опустила челюсть, да, то она бы ушла в саботирующую позицию. Но здесь мы видим, что будет оборонительный момент, но при этом будет и наступление. Будет, знаете, как по делу будет возражение. Вот так вот будет правильнее сказать. Да, вот видите, я и замедленно тоже... тебя там сделал... просто бой за цирк. Да-да-да, бой за цирк Запашного. Что то такого написала? Я, честно говоря, не уловила, я только поняла, что ты тебе расскажу, да, расскажу. Значит, буквально на днях, в субботу, я пошла со своими детьми, своей подругой, с ее детьми, большой компанией, пошли в цирк Запашный. А вот здесь тоже интересная история а вот она рассказывает Ну, вообще я еще не знала о чем будет разговор о чем она нам расскажет но увидев вот этот жест я поняла что этот а, смотрите какие пальцы она зажимает вот здесь вот она не теребит она именно зажимает их как-то вот а, как сказать давит на них ну как бы наказывает эти пальцы до да, подсознательно и а, какие пальцы идут это палец безыметный палец солнца это палец славы палец известности и палец э, мизинец это значит меркурий это общение это торговля получается что э, страдают в данном случае известность и Общение, ну, либо торговля, да, а, получается, вот этот случай, она рассказывает, э, возможно, случай, который ударил по ее репутации. И здесь она будет отстаивать именно вот этим, ну, скажем так, это за задело ее, вот по этим пунктам. Понимаете, если бы она, допустим, теребила указательный палец это бы задело ее за а, какие-то властные проявления да? а, а, так так так значит а, а здесь получается что именно а, так так так опять красуется ставить лайки так вот да не забывайте ставить лайки я я не знаю что там происходит в чате я просто выхватываю некоторые сообщения по пальцам все понятно получается что вот эта тема которую сейчас она рассказывает сильно затронула ее за известность и сильно затронет затронула ее общение получается вот эти сферы жизни были затронуты и она как бы подсознательно их немножечко наказывает, наказывает вот эти свои сферы жизни, ну и так вот нам с вами показывает. Поставьте плюсик, кому это понятно, минус кому непонятно. Я посмотрю, не сбежали вы куда-нибудь. Меня все детство водили в цирке, я думаю, Алена тебя тоже. И Конечно. одно из самых главных впечатлений в моем детстве это зоопарк, цирки, там животные, что-то связанное с этим. Я вообще прививаю своим детям любовь к животным, что Сама все детство тоже обожала и всех домой таскала. И поэтому такое же отношение у, и у моих детей Видите, опять волосы поправила. То есть смотрите на меня, какая я классная мама. Смотрите, какая я хорошая. К нашим домашним питомцам. Да, вот здесь вот получается, что ну, тема довольно болезненная и ударила ее именно по двум этим. Тема. А, так да такой прекрасный вечер а, и вот кто-то заходит и удивляется что я уже в эфире вы простите что я вышла немножечко не вовремя вообще я сама запуталась но давайте продолжать как смогла так и вышла причем потом, когда мы пришли за кулисы, он говорит, Ксюха, ну нафига ты билеты каждый раз покупаешь, мы с удовольствием тебя пригласим. Я говорю, ребят, я понимаю, что эти ну, денежки, они идут на оплату артистам, они идут на корм животных, на, все, на содержание и так далее. Поэтому, как бы, это вот считаете, что вот такая благотворительность, грубо говоря. Нас всегда проводят... Видите, здесь аж два раза волосы поправила. Да, здравствуйте, кто к нам присоединяется, рада вас всех видеть. Располагайтесь поудобней и присоединяйтесь. Так вот, здесь она аж две стороны волос поправила. Здесь она прям гордится собой еще больше, чем в предыдущих случаях. За кулисы, ну, в очень хорошем состоянии животные. Но людям это не понять, понимаешь, сейчас пошло, пошла вот эта волна. А вот вы знаете она говорит и немножечко здесь присутствует отвращение и презрение на одну сторону это ну мы знаем но ну, это по поводу тех людей которые ее ругают ей не нравится это и поэтому у нее есть свое отношение к этим людям и явно это отношение довольно негативное а выражается оно в эмоциях отвращения и презрения но они довольно скрытые это даже может быть она сама до конца не осознает либо умеет хорошо поэтому здесь они таким ну, совсем завуалированы, сильно на них заостряться не будем а? защиты всего на свете и поэтому начались вот как тебе не стыдно как как ты ты же такой там типа топовый блогер а у тебя идет пропаганда цирка но какого, какого цирка ребят это же важно куда я пошла я против цирка шапито например да и понятно когда медведи везут в консервной банке перевозят да а, так, звук уменьшу, чуть-чуть сейчас уменьшу. А вот, наверное, так будет получше. А, так, да она всегда так волосы делает много лет. Ну, конечно, это привычка, вообще а, все эмоции мы а, у, на, у нас привычки формируются. Вот мы, когда выражаем свои эмоции, а, это уже входит в привычку. А, чем чаще мы это делаем, чем больше мы живем, это все, мы даже не отмечаем, как это происходит, но это происходит, это фиксируется. И, а, ну вот, если человек нас начинает читать, то он очень много о нас узнает по нашим привычкам. Так что это очень большой такой пласт информации, который просто надо уметь читать, считывать. Да, следующий фрагмент. Но людям это не понять, понимаешь? Им же сразу надо засадить, сразу высказаться я не сильно даю это возможность на меня наезжать я все время могу ответить но ты вступаешь да я вступаю в я не оправдываюсь могу тебе так сказать да видите ладонь вниз действительно она не оправдывается она предпочитает всегда но ну, свои проблемы решать именно давить Ну вот все какие-то несогласные мнения она подавлять ну, это ее привычка и она это иллюстрирует Жест иллюстратор. То есть со мной вот этого разговор, он короткий. Когда мне пишут, какого черта ты повела своих детей, я сразу захожу на страницу, вижу, что она в тай сидит на слоне, понимаешь, и говорю, а какого черта ты, понимаешь, и выставляю ее. И дальше уже вся моя армия идет и ее расстреливают, грубо говоря. Видите, с каким э, презрением она это рассказывает и с удовольствием. А, то есть, получается, ну, здесь она фиксирует, что она э, одержала победу над этим человеком, да. А, ну, и это мы видим по ее эмоциям. Дальше следующий фрагмент. Каждый раз, когда про нас плохо пишут или говорят, или что-то там да, происходит, ну, лично для меня это тяжелая история. И я это переживаю. переживаю да. Вот, смотрите, закатывание рукавов. А, это у нее очень интересный жест а, у нее это довольно часто да и мы видим что она а, подкрепляет закатывание рукавов еще и откидывает, ну вот прячет волосы вернее волосы убирает вот я убрала за уши прям а, у меня это тоже любимый жест а, вы знаете это часто проявляются такие жесты вот ну часто люди используют такие жесты когда люди а, а, по, ну, любят не откладывать дела на потом вот они видят какую-то задачу они ее сразу берут и выполняют и поэтому у них сразу несколько жестов э, иллюстрирующих начало какого-то дела да вот чтобы начать какое-то дело э, у них э, есть ну, больше арсенал э, таких иллюстраторов до э, начала дела и вот в данном случае мы видим что человек перед нами очень деловой практичный э, и она всегда старается, ну, любую проблему, если только она увидела проблему, значит, она закатывает рукава. Вот в данном случае она увидела какую-то проблему, и у нее пошел подсознательный, ну, подсознательное уже решение а то есть не думать а за что мне это а еще что-то она просто вижу проблему беру и решаю до составляю список что мне для этого надо сделать и беру и делаю то есть вот человек перед нами который не будет там как-то жаловаться на то что там кто-то его обидел она просто подойдет и даст задачу а вот такая ну то есть вижу задачу и думаю как ее решить а, так а, значит что идем дальше следующий фрагмент ты что я очень люблю свою аудиторию я ей чрезмерно благодарна Так, это кому она безмерно благо а про аудиторию вот здесь вот очень интересный момент а, так так так что у меня а, вопрос про музыченко я не смогу сейчас ответить на вопрос про музыченко потому что я не знаю кто это такой вы простите конечно но давайте все-таки по теме а, да еще разочек этот фрагмент ты что, я очень люблю свою аудиторию, ей чрезмерно благодарна. Вот. Видите, очень люблю свою аудиторию, я ей благодарна, и при этом идет еще и эмоция презрения. Потому что благодаря этой аудитории, во-первых, я с самого начала своего появления на телевидении всегда была ну, барышней из народа. Но вы знаете здесь конечно же меня смутили а, вот эти а, два невербальных сигнала а, но то что а, качает головой нет а, иллюстратор не совпадает благодарно. то есть надо а, качнуть да да а, это первое второе эмоция презрения тоже слегка а, но еще меня смутило а, значит нет эмоционального описания обычно когда человек рассказывает о ком-то кого он ну скажем так любит кому он проявляет эмпатию к ну, кому он действительно благодарен да он больше с эмоциями рассказывает и больше говорит о нем да вот он как влюбленный человек да о том, ну о том кому он в кого он влюблен да он рассказывает с большими эмоциями здесь же получается что рассказывая о своей аудитории она в первую очередь говорит опять-таки о себе да и говорит что вот это сформировала судя ну вот судя по всему она хотела донести эту мысль что это сформировала ее образ да вот благодаря аудитории а, сформировался образ ее такой вот из народа а, но вот здесь вот конечно же меня это сильно смутило потому что ну, не, не, нет такого вот прям знаете такой связи с аудиторией которую но ну, вот если скажем если бы она действительно рассказывала о том с кем у нее есть эмоциональная связь она бы использовала больше эмоциональных выражений больше каких-то знаете прилагательных может быть каких-то качеств аудитории до да, той же самой но это как человек которого мы любим да, или или не любим или мы им пользуемся или ну то есть аудитория это такой образ о котором она сейчас рассказывает и рассказывая как бы об аудитории она в первую очередь говорит о своем образе то есть она все таки ну образ это вернее ее аудитория это обрамление для центральной фигуры это ее образ а вот так вот значит следующий фрагмент я сделаю огромные розыгрыши, да. Люди, извини меня, ну, как бы получают машины, квартиры, еще что-то. А, так, я прошу прощения, я еще разочек включу, потому что я отвлеклась на комментарии. Я сделаю огромные розыгрыши, да, люди, извини меня, ну, как бы получают машины, квартиры, еще что-то. Ну, знаете. Во-первых, тут идет и да, и нет, вот по поводу огромных розыгрышей. Но меня насторожил другой жест. Смотрите, вот плечо плечом когда она говорит что люди выигрывают здесь я перекрыла сейчас вот сюда перенесу себя она говорит что люди получают большие выигрыши и у нее идет плечо вот видите как она плечом прям вообще поразительно ну, не не знаю даже как это объяснить выигрывают там вас скорее всего все-таки выигрывают но вот это плечо я объяснила для себя тем что возможно что ну на ее розыгрышах просто занимаются другие люди она просто не вникает как бы она проводит эти розыгрыши но а по поводу награждения призеров это уже этим занимаются другие люди и она в это не вникает вот мне кажется что так либо действительно там что-то вот не знаю что там зарыто не могу утверждать это очень серьезные могут быть обвинения поэтому я не буду таких вещей проговаривать но вот это вот плечо меня сильно насторожило есть вещи которые я не рассказываю там например да то есть и помощь какая-то и там и так далее то есть а, да, ну, то есть она рассказывает про то, что, ну, много хорошего, наверняка, она делает. В общем-то, и это нормально. А, да, следующий фрагмент. Так, так, так, что мы... Так, сейчас. Я сделаю огромный розыгрыш. Ой, простите, еще раз включила. А, так. Вот буквально перед тем как прийти сюда мы как раз разговаривали я с туроператором и вот на следующий год бронировали путевку на июль месяц там типа с 1 по 12 это 2 миллиона рублей да но это я для чего а сейчас посмотрю челюсть высоко волосы откинула когда говорила то есть хочу и могу а, ну и как бы здесь вот напрягла губы но это скорее всего потому что она понимает что это может вызвать какое-то недовольство со стороны ну, нас или или еще кого-то да ну то есть она такая знаете немножечко саботирующая позиция вот это вот напряжение губ оно как раз говорит немножечко о том что но ну, чтобы вы обо мне не думали но я себе могу это позволить и я это себе буду делать вот так вот можно трактовать дальше следующий фрагмент конечно хотелось бы бизнес но когда его нету спокойно мы с детьми но ну, долетели эконом мне самое главное ну чтобы не вот а, дальше пошло отвращение а, знаете конечно меня сильно это тоже мне не понравилось дергали понимаешь вот а, только из-за этого то есть я готова посвящать свое время своей а, аудитории с удовольствием когда это не отдых Понимаешь, когда это не... То есть, когда есть официальные какие-то мероприятия, я всегда остановлюсь, всегда сфотографируюсь. Но когда я с пучком на голове, не накрашенной по торговому центру, с своими детьми бегу, но ну, мне жалко красть у них это время. но правда ну и в конце вот это вот напряжение губ а, да действительно здесь много много отвращения и она здесь проговаривает про э, свою аудиторию опять-таки а, ну то есть конечно же лукавит она в отношении аудитории а ладно следующий фрагмент вот, честно скажу, не... песни нравятся и а, ну уж а это по поводу ольги бузовой очень интересно я очень люблю но я не слушаю бузова видите как Испуг. Как выглядит испуг? А неожиданный вопрос. Да. Как вот смотрите, как выглядит испуг. Давайте запомним. А вот он испуг. Смотрим на глаза. А брови поднялись, глаза расширились, да. Здесь пошла какая-то эмоция, да. Но просто растерялась, конечно же. Но в первую очередь это испуг. И пытается как-то вот улыбаться начать но вот получается что такое противоречие да вот. а, да я не слушаю ее музыку но в общем то я это давно знала но э, за это судить вообще не стоит да. а дальше следующий фрагмент но вы публичные все люди, поэтому обсуждаете. Ну нет, этот чат там не из публичных людей. Ну да, там есть там ну, девчонки, которые там блогеры или бывшие участницы телепроекта. Видите, она рассказывает о чате, там она собрала своих подружек каких-то вот известных довольно, кого-то известного, кого-то неизвестного, да, и они, ну, там как-то, я не знаю, этот чат публичный или что, они там что-то высказываются, и все за ними наблюдают. И здесь она, проговаривая это, она, ну смотрите еще разочек давайте пройдемся как она это говорит она корпусом занимает больше места когда проговаривает как, какой статус у участниц да то есть она собрала вокруг себя очень статусных а, подружек да и а, ну, вместе они ведут определенный чат вот к этому чату приковано а, внимание многих людей и ну вот ей это ей приятно именно а, скажем так как не то что приятно она гордится, вот она считает своей заслугой, ну то есть занимает больше пространства, вот проговаривая эти слова сейчас еще раз публичные все люди, поэтому обсуждают ну, нет, это чат там не из публичных людей, ну да, там есть там ну девчонки, которые там блогеры или бывшие участницы телепроекта, там мои подружки и так далее, но неужели это так сильно может быть интересно людям? я вот даже поверить все не могу да но ну, я ну здесь кокетство кокетство конечно же потому что ну, э, во первых э, если бы она не думала что это будет интересно то она бы вряд ли это стала публиковать но я так понимаю это где-то в доступе в, в открытом да они просто высказываются там а все их читают но э, я, я не поняла о чем речь идет но вот то что там собрались довольно статусные подруги то что вообще ее окружают э, такие люди ей это нравится но это как бы само собой разумеющееся. Она считает это своим таким вот расширением пространства. И вот об этом говорит ее тело, когда она вот так вот э телом занимает чуть больше, э ну, своими плечами, можно сказать, занимает больше э места в пространстве. А дальше следующий фрагмент. Просто, знаешь, есть такая поговорка дай бог мне ее вспомнить, про друзей, что типа даже у друзей есть срок годности. Uh -huh. Вот, к сожалению, ты знаешь, не совсем это хорошая поговорка, и она, наверное, не сильно честная, но мой жизненный опыт показывает, что это так и есть, что реально у друзей есть срок годности видите отвращение вот прям я замедлила для того чтобы показать а, да к сожалению получилось но она там рассказывала и про вода на еще про кого-то она правда старалась нет не проговаривать фамилии дабы не делать им рекламу но ну, ее жизненный опыт который мы с вами рассматриваем а, говорит ей об этом и к сожалению вызывает в ней эмоцию отвращения но в общем то это и понятно просто нам с вами для мы же учимся распознавать эмоции в первую очередь они а они а сплетничать а, да ну хотя может и посплетничать но это уже в чате и я не успеваю его читать итак следующий фрагмент в каждом интервью она рассказывает про меня. Ты про Алену? Про вода его что она говорит. Говоришь, да про кого угодно. Они, их там много. Их уже, знаешь, целая армия уже собралась. То есть никто не скажет, слушайте, Ксюха для нас столько сделала в этой жизни. Вот это, вот это, вот это. Не, нафиг надо. Пойдут дерьмом болеть. А комнаты больше всего жалеешь. Тот, с кем перестала общаться, может быть, хотела бы вернуть. Нет, Ален, нету. Есть недопонимание, может быть, какие-то. Вот это факты Ты думаешь, блядь, почему человек так поступил? Вот опять пошло много отвращения. Тут ты просто не понимаешь. Вот ты просто сидишь и не понимаешь, ну зачем. Но ну даже если прекратили общаться, ну к чему они начинают посты писать? Зачем они идут и льют на меня какое-то дерьмо? Я вот это не понимаю, Аленка да ну в общем отвращение я думаю вы все увидели а, так дальше следующий фрагмент а, что у нас здесь я вот интервью например ксюхи не пошла собчак да она Какой мне причем? предлагала. Я вообще никому не хожу на интервью и просто вот из Видите, волосы по поправила сразу с двух сторон и волосы одновременно и заправила не просто по правилам, вот вы обратите внимание у нее два вида жестов одним ну если она просто красуется она просто берет и поправляет волосы это одна ну скажем так это просто она красуется а когда она поправляет и заправляет волосы это как бы руководство к действию подсознательное. это да? ну да красуюсь но еще и готова э, ну как бы работать готова делать что-то да ну то есть это уже какая-то деятельность предполагает Уважение к тебе я сижу сейчас здесь а, да из уважения к тебе сижу здесь а, так дальше и еще один момент а, так сейчас а. я терпела ну а... Даже один раз, уже человек, который не имеет э, комиссаров, если помните, такого, он имел отношение к нашему проекту, он мне как-то один раз сказал, Ксей, ну ты понимаешь, вот есть яйца Фаберже, а есть типа обычные яички, и вот обычным яичком, ну вот как-то вот с яйцами Фаберже надо коннектить и существовать». И я в тот момент подумала, знаете, вот думаю, вот чем люди думают, да, вот как они мыслят, хотя Валерий Валерия очень благодарна, потому что если бы не он, как бы не было меня. А, Но ну, а вот здесь очень интересный такой э, факт мне очень понравилась вот эта реакция вы знаете потому что когда она услышала такую вообще неприятную ну скажем он получается ее раскритиковал и но ну, сказал очень неприятную вещь да что вот фаберже это ксения собчак а ты простые яички да ну то есть сравнил ее с яичками вот она здесь молодец повела себя правильно и об этом говорят ее жесты она вот закатывает сейчас рукава то есть это стало для нее не поводом для обид а руководством к действию то есть она когда это о себе услышала она поняла что придется много работать и она вот прям знаете сейчас проиллюстрировала то что но ну, по сути это может быть был толчок для того чтобы начать работать да вот она увидела проблему и к проблемам она относится закатав рукава да то есть вот проблема я буду сейчас ее решать вот в этом плане прям молодец вот здесь я ну, считаю что благодаря вот этому характеру она и ну, достигла многого в своей жизни и вот это очень показательный жест то есть получается что она не просто ну, ей повезло там или еще что то но вот это вот был такой спусковой крючок да и она могла бы сейчас нам проиллюстрировать какую-то негативную эмоцию в отношении его слов и многие из нас вот если положа руку на сердце мы бы тоже могли отреагировать негативно потому что но ну, никому не нравится когда нас сравнивают с простыми яичками да, А кого-то из наших коллег считают яйцами фаберже да и вот это вот очень здорово это делает ей честь вот несмотря на то что многие там в комментариях пишут что там и лицо злое и все такое но вот это вот я считаю что ее очень главное даст очень важное достоинство и так сидим смотрим и плюшки едим вот ехидны какие все включаю еще один фрагмент я терпела ну, даже один раз уже человек который не имеет э, комиссаров если помните такого имело отношение к наш ой простите это же уже было а вот следующий фрагмент хорошее был интервью я могла его выпустить но мне нужно было дальше дальше дальше мне на это не хватало времени вот смотрите ноздрю она прикрыла помните да ноздря это наш темперамент вообще воздух вот через через ноздрю у нас проходит воздух который питает все тело да и получается когда человек закрывает рукой это прохождение воздуха он иллюстрирует что ему просто не хватало возможностей не хватало темперамента вернее Ему пришлось даже закрыть свой темперамент, да, просто каким-то усилием воли закрыть этот проект. Ну, это иллюстратор такой. Поэтому как бы я чуть сдулась. Так бы на самом деле тоже бы была рассказываю почему все идут а, также как идут это вот почему все идут ксении собчак или на другие вот шоу которые где не всегда человек выходит героем да как вот в шоу что было дальше например да люди идут же туда звезды туда все равно приходят почему-то да и вот она объясняет почему люди идут Орган Урганту. Ургант как призываю. Не, ну а что к нему ходит? Там песня выходит, Про или, или что-то. Да, концерт, идут. вышло новое шоу. Каждый приходит просто потому, что ему надо продать билеты хороший, хороший. Ой, а, да обратили внимание что а, здесь идет опять у нас пальчик а, иллюстрирует а, как она и проговаривает до да, чтобы стать немножечко известней для того чтобы свое солнышко чуть а, а, приподнять да и иллюстрирует вышло новое шоу каждый приходит просто видите как раз пальчик солнышко она и задействует но здесь она его не зажимает не не вот так как в предыдущем в том сюжете где мы пальцы разбирали она прям зажала и его прям выгнула как будто наказывала здесь как раз она ну просто мнет и даже вот кольцо теребит то есть она как бы активизирует вот это этот палец солнца и тем самым иллюстрирует что люди идут для того, чтобы активизировать свое солнышко. Вот такая вот история. То есть а здесь она абсолютно не врет, как минимум. Это потому что ему надо продать билеты. Да. А, ну вот мне написали, play игры. А нам интересно слушать комментарии жестов. Вот вам комментарии жестов и есть. А, да. Ну в общем-то на сегодня информация по а, ксении все я вроде бы рассказала а, но мнение вы наверное, сами составляете потому что ну я со своей стороны а, что увидела то сказала что касается ее мужа опять повторюсь я к сожалению не нашла никакой вот информации где она бы проговаривала но ну, по-нормальному да вот какие-то вещи которые можно анализировать да нет не знаю да а, ну к сожалению она правильно держит позицию да если ты хочешь что-то скрыть ты просто не проговаривай это здесь на этом интервью она то что она проговорила ну, как бы она сказала общие вещи которые анализировать но ну, смысла не было поэтому я их не включила в наш разбор поэтому к сожалению кое-кого из вас я разочаровала но тем не менее поставьте мне по десятибалльным системе оценку за это видео не забудьте поставить лайк дизлайк видео подписаться на канал либо если хотите получать уведомления о наших стримах вот я всегда перед началом занятий оповещаю своих подписчиков можете подписаться здесь либо под видео будет ссылочка на подписку при подписке вы получите первый подарок это инструкция эффективного общения второй подарок это возможность купить мою электронную книгу «Читай лица за 99 рублей вот многие в комментариях у меня спрашивают где взять литературу для изучения физиогномики и профайлинга пожалуйста начинайте с моей книги если что жду вас на обучении тоже по поводу обучения ну, будут еще подарки вот здесь вот если вы подпишетесь, и я вас приглашу обязательно на три бесплатных занятия по физиогномике и профайлингу если вам понравится если вы а, почувствуете что вы хотите стать физиогномистом профайлером то я вас на этих трех занятиях приглашу к себе на обучение а, да ну в общем то для того чтобы попасть на эти уроки точно вам лучше быть подписанным на а, а, вот эту рассылочку которая вот здесь вот вот по этому квадратику либо по ссылочке там вот внизу под видео я обязательно помещу а, да но на сегодня я вам вроде бы все проговорила бородина очень много врет особенно про счастливый брак конечно там измены сплошные и кошмар но насчет этого я бы не сказала так а, так так да, так так так да кого хотите разобрать тоже пишите в комментариях в комментариях вообще пишите что вы думаете по поводу нашего разбора по поводу не знаю меня в конце концов что я не так делаю я уже привыкла читать ваши замечания многие замечания очень тоже вдохновляют меня работать над собой прорабатывать свои какие-то недостатки И я отлично понимаю что я знаете нет предела совершенству и мне далеко до него поэтому пишите все что вы думаете в комментариях я все это обязательно читаю вам желаю хорошего вечера процветания любви благополучия всего самого самого лучшего пока пока до новых встреч